Вот глядя и на Клима, и на Юлю, можно сказать, что действительно э, экипаж... Первый в мире киномиссия вернулся другим, совершенно другими. Они вернулись на Землю. Столько впечатлений, столько эмоций. Совсем скоро все будут на пути домой. Вертолеты уже совсем скоро поднимутся в воздух. Ну а пока главный центр притяжения, это, конечно, спускаемый аппарат. И именно рядом с ним находится наш корреспондент Ольга Паутова. Оль, вот нам из студии очень хотелось бы заглянуть или хотя бы оказаться рядом со спускаемым аппаратом, рассмотреть его во всех деталях. У вас такая возможность есть? Но для начала скажу, что именно около этого аппарата разгадка, почему, собственно, Клим Шипенко не улетает. Потому что прямо сейчас, вы видите, разбирают срочные грузы, и среди этих срочных грузов как раз-таки флешки со снятым материалом. Так вот, Клим сказал, что пока я лично в руки их не получу, я отсюда не улечу. Ну и как можно не выполнить его просьбу? Также обратите внимание вот на обувь. Здесь стоит обувь. Дело в том, что... Сотрудники РКК энергии очень трепетно относятся к спускаемому аппарату и внутрь залезают, только разувшись, ну, чтобы там ничего не испачкать, не повредить, относятся с любовью. Ну а теперь давайте рассмотрим этого действительно героя тоже сегодняшнего дня во всех деталях. Итак, спускаемый аппарат корабля Союза МС-18. Он весит чуть меньше трех тонн. Ну, в принципе, не сильно меньше весит какой-нибудь огромный внедорожник. Вот для обывателей, наверное, кажется странным, что наверняка в космос должны летать какие-нибудь невероятные сплавы с толстыми стенками, из невероятных материалов, но это не так. Корпус выполнен из сплава алюминия, и он составляет всего лишь полтора-два миллиметра. Я не оговорилась именно полтора-два миллиметра, а вот этот вот толстый слой Сейчас я попробую показать вам. Это все теплозащита, потому что когда корабль проходит сквозь плотные слои атмосферы, температура там бывает до 2500 градусов, и он, конечно, очень сильно обгорает. Вот Даже если сейчас потрогать, вот он все еще теплый, но ну, а когда только приземлился, а, был горячим. Сейчас хочу вам показать еще один очень трогательный момент. Юлия Пересильд, перед тем, как отправилась в мобильный госпиталь, оставила свой автограф на корпусе корабля. Вы видите, она написала «Спасибо и всем любви». Также здесь есть сердечко. Еще здесь мы видим части парашютной системы. Взлетают вертолеты, поэтому у меня становится громче. Вот они, части парашютной системы. Но самого парашюта здесь уже давно нет, так как первым делом, когда капсула приземляется, командир корабля отстреливает стренги парашюта, чтобы ну, капсулу просто не повело. Ведь парашют, а, у него площадь Сейчас я давайте вам точно скажу эту цифру. А, тысяча квадратных метров. То есть представьте, в момент, когда парашюты срабатывают, это работает примерно как игрушка йо-йо. То есть когда аппарат слишком с высокой скоростью летит вниз, а потом резко тормозится и скорость гасится. Ну а теперь у нас а, нет сейчас возможности типа, заглянуть а, внутрь корабля, потому что все еще ведутся работы, но тем не менее, что же находится внутри, мы можем увидеть. Обратите внимание на вот эти ложементы. Вот здесь мы видим нов это значит а, ложемент командира корабля Новицкого, а вот это вот Юлий Пересильд. А, и вы помните, что в космос Пересильд и Шипенко улетали на другом корабле МС-19, а это спускаемый аппарат корабля МС-18. Так вот, прямо на МКС их лажементы из одного корабля переложили в другой. Это стандартная практика, так делалось еще на станции МИР. Ну, довольно привычный ритуал, в этом нет ничего особенного. Дело в том, что при спуске а, особенно важно, чтобы лажемент точно подходил... А, космонавту, ведь во время перегрузок и, главное, приземление, этот ложемент спасает от травм. Вот, как вы видели, они вышли все невредимые, хотя довольно сильный был удар. Вот Клим Шипенко нам сказал, что это сравнимо, как будто бы вот он с двух метров на бетонной плите упал вниз. Но при этом встали, пошли, сейчас у них ничего не болит, благодаря чему происходит торможение. Вот здесь в днище спрятаны двигатели мягкой посадки. Они срабатывают чуть менее чем за метр с прикосновением с землей. Хочу еще вам рассказать, что же там находится внутри, прямо над космонавтами, вот если вы представьте, что они лежат в ложементах, вот здесь вот так вот тоже располагаются грузы. Сейчас их достают, из космоса можно привезти не более 50 килограммов грузов, в этот раз это, конечно, съемочное оборудование, камеры, вот те самые флешки, которые ждал Клим Шипенко, но перед Перед экипажем находится пульт управления, и не до всех кнопок можно тянуться. Вот поэтому я хочу вам показать, что использует космонавты. Это вот такая ручка, которая позволяет удлинять свою руку. И обратите внимание, вот она у меня здесь красного цвета, я надеюсь, вам видно. Значит, что ручка командирская, потому что у борт инженеров она синяя. Я попрошу, да, взять. Вот, а, хочу вам показать еще а, те самые иллюминаторы, которые во время, во время того, как... А, корабль проходил сквозь плотные слои атмосферы именно через эти иллюминаторы борт инженеры могли видеть, ну или как в нашем случае участники космического полета вот это вот облако плазмы, через которое они проходили, кстати, они сказали, что это было совсем не страшно, а очень захватывающе Клим даже ничего не снимал он говорил о том, что хотел все это запомнить, потому что ну, когда такое повторится, еще он это сравнивал с американскими горками ну а что касается самого а, спускаемого аппарата, что же с ним будет дальше для начала он отправит на Байконур, в монтажно-испытательный комплекс, где из него вынут системы и переставят в другой корабль. Потому что хоть и говорят, что союз одноразовый корабль, это не совсем так. Некоторые системы продолжают работать в другом. И более того, очень романтично сами конструкторы говорят, что так душа одного корабля продолжает жить в другом. А сама капсула, Кать, скоро будет стоять у нас в Останкино. Да, Оля, спасибо огромное. Это была Ольга Паутова в прямом эфире.